Сегодня квасим капусту. Хочу показать самый наипростейший рецепт. Мы берем. Ну я купил 10 килограммов капусты. Жена уже поншенковала половину. Где-то 3 килограмма моркови. Это вполне достаточно. Ну и соли. Соли там. Соли практически на глаз. Я покажу как это делается. Да воды, воды и сахара мы не добавляем. Можно добавить тмина и семен, семена укропа, брусники или клюквы. Но мы это уже не делаем. Самый простой рецепт. Можно сказать, что в собственном соку, потому что я буду выжимать ее. И я надо сок. И в этом соке будет где-то кваситься. И я выложу красу уже, когда будет поквашено. Я это видео уже вот пошунковали. Шункуем очень мелко. Вообще очень мелко. Я обычно, когда сам шинкую, я, конечно, покрупнее. Рекомендуется уже позднюю капусту класть. красно белая Я купил 10 килограмм ну, даже чуть больше в Евросии, за 16 рублей. Мне казалось довольно хорошая. Сейчас я всыпаю немножко, закрою дно. Да, она будет давиться столько много, да, такая довольно сочная капуста. Так, немножко... Я думаю, что тут, в принципе, ужмется. Так, берем морковь. В основном берем треть кочана горсть моркови и столовую ложку соли без горки. И как раз я, примерно же и положил. Все, сейчас я буду ее а, соль, соль лучше соль. крупного помола, неедированную или ну, как сказать правильно, которую едированная дает нехороший привкус. Высыпал. Сейчас я буду давить сок. Я делаю это рукой, рукой, руками. Ну, так удобнее. Пробовал вот так в лакушка, в лакушка не чувствую все это. Этих выделить мне кажется рукой много лучше Главное не пересолить. Лучше не отсолить, потому что она уже будет не то. В раз пересолил. Мне пришлось все промывать, чтобы подобрать пищу, перед тем как пищу мы ее промывали ее много раз. Ну да, я спишу, просто мне не было некогда, поэтому я она быстро рукой все делала капуста дала сок буквально буквально несколько минут вот. видно как капает но сильно не надо ее сейчас мять потому что с при... следующими слоями она еще перенется и больше вы еще не советую много моркови брать так будет слишком капуста желтого цвета не красиво плюс не надо ее сильно давить так, чтобы все, чтобы выжимать ее сок. Сок и так выйдет, потому что она будет не такая хрустящая. Вот, Утрамбовал. вот Вот видите, сколько сока оказалось. Сока, да, сок. Вот, ну оставляем в теплом месте на три дня. Осталось только каждый днем раза за 3, 4, 5. Ну, в зависимости от того, как казы наберутся и протыкать в шампур. Казы будут входить. Кстати, еще можно попробовать на соль. Вот смотрю, здесь соли достаточно. Некоторые время готовки, да, засыпают, не пробую так. Много соли, мало. Вот осталось только. Крышки прикрыть. Закрывать не надо, так как газы будет выходить, Чтобы пыль не попадала. Вот так вот примерно. Вот и все. Так, прошли су Ровно сутки прошли. Ну, я первый раз сегодня не протыкаю. Вот, кстати, бурлит. Не знаю, слышно или нет газы выходят оттуда это надо делать не менее четырех раз в сутки бродит класится вырабатываются полезные бактерии поэтому вот, вот такая капуста она наиболее полезна чем которая с водой там еще что-нибудь ну пока я знаю я готовится быстро сами видели и плюс два дня и можно потреблять в пищу. Надо тщательно, вот, чтобы воздух оттуда весь вышел. Эти газики. А вот сегодня один раз, а завтра уже да, 4 раза надо будет обязательно делать такую процедуру. Ну все, завтра опять покажу. И плюс завтра. Кстати, запах оттуда еще не идет, а вот уже завтра тут будет такой кислый, кисловатый запах пойдет такой. Шел третий день классики капусты. Сегодня про такая полонников. не так уже журчит. Жена как раз мило но запах запах стоит хороший. Сейчас на всю кухню запах классный такой. Ну, так вот делайте, но будет самое лучшее, что получится. Не реже, чем 5 раз в день надо притыкать. И хранить не в холодной месте, а в таком тёплом. Потом уже можно в холодную брать, но не на мороз. Капуста стоит третий день. Мы ее уже попробовали. Да, Наквасил. Очень вкусная. Да. Теперь ее втами поднем. Доберем сковороду. Поступило замечание серьезно. Сначала надо ее руками со всех сторон надавить, чтобы выступил сок. Чтобы он покрыл всю капусту. Видите, сколько сока. Кстати, капуста реально она получилась очень и очень вкусная. Пользуйтесь таким рецептом. Потом сейчас я и так, так. советую супругой. Она у меня знаток этого дела. Так, вот Он говорит, что надо еще сильнее давить. Вот так все ее утрамбовал, вот, положил и... грузик такой небольшой, я думаю хватит. Все, накрываю крышку, ну, крышку чисто так для вида, чтобы пыли не попадала. Все, на этом все. Заканчиваю. на балкон. Пользуйтесь этим рецептом, капусту тоже можно есть.